В общем, я приехал в гости к своему дружку. Вот он сидит. Степа, привет, Степа, давно Стоп, не. Ты, да, ты че, Степа? Давно не виделись. Я тебя гостинцев как бы привез Ты стул не уронила? Степа этих гостинцев как бы привез Надо, говно. Жопа. Эти гостинцев понял, видишь? Сейчас эти вот, вот тут есть чай, я тебе привез. Видишь, чай вкусный, китайский, оригинальный. Молоко вот тебе привез. Я не знаю. Степа, блин. Вот. Это. Краску принес. Ну, чтоб ты в хозяйстве тоже не ленился дома красить. что ты смотришь, что не нравится, что ли? Я тебе кастрюлю качественную принес качественную поваршку, вот она. А вот эти. Я тебе привез. я тебе принес? Ну, ну, чтоб ты в школу местную ходил. На, вот. Держи. Дальше я тебе привез. На часах 0-0. На часах один час за дня. Че я привез? с детской площадки вот эти при с детской площадки. вот эти тоже купил это игра такая в такую можно играть хочу каструлю еще привез икону ну чтоб ты мог на нее молиться что все у тебя в жизни будет хорошо с -сраная икона вот я привез как бы чай да он упал Дай чай достать. Вот, ну вот как бы, надеюсь, ты унывать не будешь, собственно. У тебя же, если все будет хорошо, рассказывай. Да. пока что сейчас, чё как поживаешь в этом в замечательном городе, в этом э, Омске. ⁇ -мо ⁇ Как поживается? Ты чё? Расскажи. Сейчас в школу пойдешь. Как поживается в городе? Знаешь, не хочешь разговариваться? Ну, ну ты в запоя я вижу у тебя бутылка просто это да, надел. Ты еще и глазами Алкаша на меня смотришь, пропитый. Степ поспился в этом Омске, нужно нужно забирать его отсюда. Ладно, короче, я надеюсь, у тебя это. Рассказывай, давай. А, а эти, они говорят, связи у тебя есть какие-то, чтобы свалить свалился. Ладно, не хочешь, не надо, вот тебе как бы краска. вот те портфель ну а я побежал давай, пока сейчас погуляет Хочу. тьфу Что за люди ла ла до свидания